Сегодня у меня на обзоре новый Fast. Старт был сегодня. Здесь у нас окупаемость получается три дня. Минимальный VIP здесь стоит 15 долларов. Минимальная выплата 1 доллар. Время обновления по нью-йоркскому времени. И бонус за регистрацию нам дают здесь 85 долларов. Второй VIP стоит 105 долларов ежедневно мы здесь будем зарабатывать 35 третий вип стоит 305 долларов ежедневно наш доход состоит 102 доллара ну и так далее партнерская программа здесь 5 2 и 1 процент также у них вот есть здесь группа можете вот перейти ознакомиться здесь вот 170 человек и кого заинтересовал данный фаст проекта старт был сегодня вот ссылочка для регистрации также всех вас прошу читать внимательно правила инвестирования в интернете. И никогда не инвестируйте последние деньги, либо же заемные деньги. Если вы решили сюда заходить, заходите именно сейчас. Сколько отработает данный фаст проект, я не знаю. И данного администратора я тоже не знаю. Первое поле прописываем электронную почту. Второе поле прописываем пароль. Третье поле подтверждаем пароль. И четвертое поле придумываем пароль для вывода денег. Я всегда придумываю здесь 6 цифр. И последнее поле будет мой код пригласителя. Нажимаем кнопочку зарегистрироваться. Попадаем вот в такой вот кабинет. Здесь первым делом я всегда прописываю свой кошелек. Нажимаем вот withdraw method. Нажимаем вот на... Это Method, и прописываем здесь свой кошелек TRC20 Кошелечек мы прописали и здесь прописываем пароль, который мы придумывали при регистрации для вывода денег и нажимаем кнопочку Submit, подтвердить Итак, мы успешно сохранили кошелек, теперь возвращаемся назад Чтобы здесь начать зарабатывать, нажимаем кнопочку Research и на этот адрес кошелька переводим ту сумму, на которую вы хотите зайти в данный Fast проект. Когда вы перевели сумму, нажимаем кнопочку Submit, подтвердить. Возвращаемся назад. Деньги зачисляются здесь быстро, от 1 до 5 минут. Когда деньги у вас будут на балансе, у вас здесь автоматически откроется VIP на ту сумму, которую вы пополнили. И здесь нам нужно выполнить ежедневное одно задание. Возвращаемся вот на домашнюю страницу. Здесь вот у нас открыт VIP1. Нажимаю на него, нажимаю на картинку. Здесь нажимаем Submit, подтвердить. Все, задание успешно выполнено. Теперь возвращаемся назад. И здесь мы можем вывести сразу же день. Нажимаем вывести. На балансе вот у меня 5 долларов. В первом поле вписываем ту сумму, которая у вас на балансе. Второе поле, прописываем пароль для вывода денег, который вы придумывали при регистрации. И четвертое поле, вставляем ваш кошелек, который мы сохраняли. И нажимаем кнопочку «Submit подтвердить». Итак, вот наша выплата, пишет «Успешно». Перехожу на биржу Binance. И вот она, свежая выплата на 5 долларов у меня уже на кошельке данный. Фаст проект он платит, сколько он отработает, я не знаю. Читайте внимательно правила инвестирования и принимайте решение с трезвой головой. На этом у меня уже все. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.